Ох, наработался за этим компом. Ай, что тут кухонка, смотреть на этот О, банк. ту ту это ты, там ты, ты. А может, это О, у меня здорово, тип... Лекс, ты уже наработал? У -у -у, у -у -у, здоров, здоров, здоров. Да, я тут как бы, ну... Ты где вообще пропадал, скажи мне, пожалуйста? На работе. На работе. На работе? А где Да, я днями и ночами работал, чтобы мне только премию дали. Премию? Да, мне дали премию, прям уже на карту вот эту скинули. Нифига, сколько, сколько, сколько? Да, ну, вообще зарплата 10 тысяч пока что, но и плюс премиальные 5 тысяч. Слушай, значит... я вообще в телефоне узнал, что скоро будет строиться новое. Знаешь, сколько этажей будет в том доме? Ой. ДВАДЦАТЬ! двадцать, 20, 20 этажей будет строиться новый дом. Там, короче, все будет прям легче. И, короче, вообще все будет топово. Поэтому я тебе так скажу: Я хочу э -э, прикупить себе там квартиру. Э -э, квартира там стоит примерно от 150 тысяч гривен всего лишь? Да. Просто там говорят, что мебель завозите типа сами. Помещение мы а -а -а. вам дадим, а мебель вот сами заводите. Но там, знаешь, ванны, всякие такие комнаты, они уже очень роскошные и подготовлены. Кстати, ребята, я еще прикупил тачку. Также, ребята, я вот ту тачку, которую я взял в аренду, я ее затюнил, так скажем, перекрасил, и теперь она моя. Я ее купил, и вот такие вот дела. Кстати, вот так вот выглядит эта тачка. Садись, типа сейчас будет. Понял. Все, давай, отойди еще больше. Все, давай, раз, два, три. Ну, короче, ребята, вот такая тачка. тебе нравится, Серега? Вообще огонь. Ну вот, поэтому садись. Let's Сегодня я бы хотел устроиться на работу в Макдональдс, но, но мне надо заехать в банк, скинуть бабки за оплату квартиры, потому что, ну, блин, половину платит Серега, половину я, потому что я у него живу, и как-то мне очень-очень... Очень неудобно, что я вообще за его, за его квартиру, за проживание в да его квартире не плачу. Всё. Да ща, ща плачу. Там 3000 гривен коммуналка. Ну, ну все, давай. Так, здравствуйте, да-да, пип-пип. транзакция завершена. До свидания. Ну, все нормально. Кстати, наверное, надо диверсант спрятать, а то как-то будет не очень. Если какое-то правительство его увидит. Вот это очень вот максимально вообще плохо так. Ну, слушай, Nissan Off-Road вроде неплохая тачка. Mm -hmm. Она и для бездорожья, да и вообще. Мне из всех тачек вот именно Nissan Off-Road больше всего нравится. Так, вообще, куда мы сюда, зачем мы сюда поехали? Сейчас развернусь. Да, извините, охрана, у меня тут немножко у вас... По... А, нет, даже на бордюр не залез. Ты смотри, вообще топчик. Ну, все, развернулись, едем в Макдональдс. Кстати, вот мы уже здесь проезжаем больницу и гараж, гаражи, точнее. Кстати, может быть гараж какой-нибудь здесь купить? Как ты думаешь? Ну, да, то ставить тачку возле дома как-то опасно. Ну вот могут стекло разбить, диски снять и все остальное. Да вообще поэтому... тачку угнать. Ну тачку я не знаю, этот не off-road. Оснащен очень-очень крутыми технологиями. И так уж и легко будет это все сделать. Так, значит, парковочных у нас тут еще нет, как сказал директор мне. Оп! Короче, кухню не построили еще. Еще mm -hmm. говорят, говорил директор, что очень-очень долго еще они будут ее строить. И поэтому я придумал немножко другую работу. Нам будет привозить его то есть из другого Макдональдса. И мы будем просто-напросто я буду здесь сидеть и выдавать заказы. Поэтому, ребята, сейчас я проработаю. С директором а заказ первый уже сделать. А? Ой, давай, давай. Ну вот ваш заказ, как бы все вас устраивает. Да, я карты оплачиваю, вот вам карта. Да, да, сейчас проведем, проведем. Пам! Все, из Вот. Спасибо. Ну, забирайте свой заказ, как бы, да? Да, да. Забираю гамбургер. Ой, извините, вот это ваш гамбургер. все. Я, короче, пошел на столик, покушаю Желаю тебе еще побольше клиентов. Все, давай. Так, ну все, Серега, ты тут доел? Почти доел. Ну, короче, кто-то уберет. Mm, да. В принципе, я не официант. Пойдем.